Здравствуйте, меня зовут Антонина. Я проходила курс про зрение у Анатолия Некрасова и Ирины Игинашевой. И Хочу поблагодарить за этот прекрасный курс. На самом деле, я с него на него пошла чисто спонтанно, чисто случайно. Я зашла на марафон, увидела, соответственно, что предлагает этот курс. У меня очень плохое зрение. Плохое зрение где-то перед школой мне первый раз поставили диагноз И, соответственно, оно ухудшалось, ухудшалось и ухудшалось И я несколько раз думала про то, чтобы сделать операцию Но, к сожалению, ни один из врачей, с которыми я консультировалась А это институт гельмогольца в Москве И, соответственно, клиника Федорова Не могли мне дать гарантии, что после операции мне не потребуются очки или линзы, а потом я поняла, что после операции линзы носить невозможно. И, соответственно, я всю жизнь в линзах. Если по цифрам, то у меня зрение минус 15 левый глаз. И, соответственно, где-то минус 7, минус 8 правый. Вот. Благодаря курсу, к чему я пришла. Конечно, такое зрение просто так не вытащить но делайте упражнения делайте практики, которые в этом курсе есть. Я заметила улучшение. У меня появилась четкость. Я стала больше возможности иметь ходить без линз, то есть у меня не было уже такого страха и я поняла, что это действительно возможно. То есть я сняла линзы и я увидела, что я могу видеть и это прекрасно. И в целом появилось понимание того вообще, в принципе, как двигаться и над чем работать. И, конечно, самое невероятное в этом курсе — это практика пятого измерения. Если ее не попробовать на себе, вы не поймете, что это такое. Но я ее когда сделала, я прям почувствовала физически, как у меня меняется... Зрачок, как он начинает двигаться, некоторые боли, какие-то дискомфорты. А, то есть я реально почувствовала именно физически а, какие-то проявления, изменений, а, про которые говорится в этой практике. В общем, я всем рекомендую, и тем, у кого плохое зрение, и тем, у кого хорошее зрение, это нужно всем, это точно.